И она, да, вот мы сейчас записываем. И она э, предлагает вам, те, кто хо хотят, э, вот сейчас прочитать э, свои отрывки или, может быть, месяц с как хотите, и она продолжает. Скоро придет Галя и будет помогать переводить. Угу. Пока вот я. Галя уже пришла. А, окей. Смотри, благословения я скопировала в чат. Они у вас у всех есть? Я высылала их в нашем чате. Вот благословения перед чтением Торы. Я yes, здесь. Yes. А Галя. С вами Оля. Ну как ты меня больше всех обрадовалась. Hi everyone. Всем привет. <свят> Простите, Именно сейчас Zoom решил обновиться перед фудом. Здесь mm, все хорошо. Так что, с чего начнём? Мы благословение или же, ну, вот, как, как кто-то хочет начать? А можно вопрос сразу? Мы благословение говорим только на иврите или еще на русском его повторяем? So I would like to ask a question. So, do we pronounce blessings only in Hebrew, or we also repeat it in Russian? I also могу I didn't understand the blessing. Yeah. Uh, no, so, should you pronounce the blessing only in Hebrew, or uh, then should you follow then um, Hebrew blessing with Russian blessing? I mean, the same in Russian. Uh, I, не don't know. I know only have the custom in Hebrew, but if you have a custom to follow in Russian, then that's no, also... no, no. It's and the Мы делаем только на иврите, потому что все, кто читают на иврите, они как mm -hmm. уже заранее поняли, что они читают на иврите, поэтому нет смысла mm -hmm. повторять на, на русском. То есть как бы это дольше просто все займет. Ведь это перед каждой Ильей и после каждой Ильи еще это благословение. То есть если вы еще удваиваете. Просто то, он, собственно... наши участницы задавали этот вопрос, потому что, потому что им скинули да, да, благословение да. на русском. то, они поняли, в большей степени. Я имею Готовим в можешь развернуть, продемонстрировать экран, чтобы все видели, если у тебя есть? Yes, of course. У меня uh, как раз вот у меня вариант на русском и на этом на иврите. Но есть, у каждой участницы, я первых высылал всем. Сейчас открою свой экран. Побольше, наверное, Ладно, сейчас попробуем, будет ли видно. Видно? Нет. Нет. Нет? Странно, mm. мне видно. Тебе, а Теперь видно. можно открыть документы, на него нажать два раза. Нет, Он теперь открыть. видно. Теперь видно, Нет. только э, там все на... Там меню у тебя просто. Закрой, вы еще раз, ну как бы. Yeah, я, я вижу документы. Ну и меню, конечно, вижу все. So, you know, просто очень мелко. Ну, смотрите, я вам высылала, у вас это есть все. И в чате, в общем, и. И даже what i want to try and do now is um for everyone to to bless together okay um let's start first with the microphones closed okay mm -hmm. um i i will say um the um, i will say the the one part and then you will say it uh, again Okay, you will, you will um, read after, after me you, yeah. first with the microphones closed and then we'll take turns. Okay, I will call each one and you will open your microphone and, and, and say it out loud. It's okay? Смотрите девочки, как будет, Значит, давайте сейчас вместе произнесем благословение, каким образом, сейчас Даби произнесет благословение, сначала мы все мьют, как это, микрофоны отключим свои, и сначала, как бы, когда Дэби прочитает, вы за ней повторите, но микрофоны выключены у вас, Но ну, вы не включаете, а потом она каждого отдельно будет, как бы, вызывать, называть, вызывать. Okay. Okay. Okay. So, um... Um, okay, so the first part is adonai Okay, and now I want everyone to try and say. Okay. So adonai Okay, now you're all saying it, right? Great, okay. Um and then um gosh, yeah, I need to close. There's too many things going on at once. Um, the okay. text. Okay, after you say, then. Everyone else will answer you, okay? Mm -hmm. This you don't need to know only if you want to help the others, mm -hmm. okay, when okay. После того, как вы сказали, Адонай, то есть вам отвечает как бы люди присутствующие, да? Но то, что они отвечают, в принципе, вам знать наизусть не обязательно, потому что это как бы они отвечают вот следующая страха видите там баруха врах вот. Но как okay. бы it depends whether they have people in the crowd i mean okay they, this they I'm don't I'm have, so it's, it's them someone will answer um okay and now the next part we're still in the blessing before the reading of the torah okay, okay. i will sing now each time a few words, and then I'll wait, and then I'll be quiet for you to practice it out loud by yourself, okay? Mm -hmm. I'm gonna say it again. Барух Адонай המבорах леолам ва-ад. Теперь ты? Теперь ты. Барух Атта Адонай, Элогоену мэлэх ха-олам. Теперь ты? Теперь ты. Барух Атта Адонай, Элогоену мэлэх ха-олам. Окей. Ашер бхарбану ми кол хаамим. Ашер Now you? Венатан лану эт торато. Теперь вы, вот видите, Даби по два раза, одну и ту же строчку повторяется. Ашер бахарбану миколямим, венатан лану этторото. ата Адонай, нотен Баруха <космотворение> okay, great. So Marina Maradu you're da. gonna be first, okay? I'm I'm going to to uh, you will start and I will answer you, okay? I want hear just you, all the blessing together, okay? da, смотрите, Marina, поскольку, собственно, ты единственная у кого микрофон <laughs> <как раз> ключом, <laughs> начнем. Ты читаешь, Давай. да, а она повторяет mm -hmm. за тобой, поняла? Как бы и так, собственно, мы сейчас проверим первое блок благословение. Начинай, Марин. Mm -hmm. Барху, Адонай, Амаварах. Ой, сейчас, текст. Uh -huh. Сейчас, на секундочку. Сейчас, на секундочку, Дебби. Um, Ирина, can you, can you highlight where we are? Can you show her the beginning of the lesson? Ира, пожалуйста, ну, у, у тебя, mm -hmm. вот, okay. выдели, где мы откуда начинать. Барху, Адонай, Амаварах. Община отвечает, чай, да? Деби, сейчас это ваша рука. Баруха, Донай, маворах, леолам ва ад. Баруха Та, Донай, Элогоейно, Мелыха, Олам, Ашер бахарбану меколь амим, Венатан лону эт Торото. Баруха Та, Донай, Нотена Тора. Амен. Окей, Марина, Коль хавод very good we only missing uh one thing um galila maybe you can translate this for everyone okay okay yes um sir. it's a little bit confusing because what i answer what the crowd answers is the same thing that you need to repeat afterwards so you begin with Adonai and then the crowd yeah. answers Baruch Adonai и then you say again Маворах ла It's a little Aha. bit confusing, okay? Aha. So okay. Um, just need to, if you can explain Так смотрите, Оля. Вдруг я сейчас что-то такое объясняю, будет останавливаться сердце, Смотрите, каким образом мы все это делаем? Значит, как бы не просто прочитываем ту часть, за которую мы отвечаем. А мы должны, вот, например, прочитать первую строку, и нам отвечают, ну, присутствующие, да, вот здесь написано община отвечает, типа Мы считаем, «баруха это -а аданаем да, и община отвечает «баруха аданаем врах ла эд». И дальше вы уже начинаете не со строки «баруха ла врах ла ла ла ла ла ла ла не с той строки, ла которой Марина вот начала, да, не с барух, а та то есть как бы сначала вы говорите, например, mm -hmm. барху это одна, ам... Господи, одна ам... амварах, да, и, mm -hmm. и община вам отвечает, барху, одна амварах, ламбаяд, и вы говорите, барху отвечает желтеньким ира выделена, то есть эту страху вы тоже должны произнести, а дальше уже продолжить всю молитву. Uh, Debbie, амен okay. um, are you ready? Can you, can you sing? Так, теперь Наталья, um, вы готовы? Это я что ли? А я не знаю, я вижу, что... Наталья, в оранжевой какой-то рубашке. Да, Наташа, ты... Я вижу, Просто сейчас из-за того, что экран, я никого Wait, не видит. Where is she now? Wait. Uh, should she start, Debbie? Ah, yes, yes, да, Наташа, начинайте, пожалуйста. У меня Барху это Данаэм Баруха Ванатанлану эт тарату, атура. Амин. Окей, great, but it's the same thing. Maybe Не, нет, you смотрите, have, Наташа, тоже самое. вы пропустили, ну, вам нужно было... Yeah, вы строчку свою, да? Вам ответила, баруха, денайм, брах, ла и вы сначала должны эту же фразу повторить, но ну, а дальше вы уже читаете все то, что вы прочли, не пропуская эту фразу. То, есть то, что вам отвечают, вы тоже Давайте, может еще раз, на биоансе Ган? Окей. Тов. Окей. Наталья, начнем. יש אסתמא уже זא פאו, דמי. stem פשוט טוב. אה, יאללה פשוט זה לא נירא она внизу, потому, что, потому что не ждут и сразу, и сразу перепрыгивают вот. вот сюда. Только а, Амен подсветить, да? Не, Нет, не, не, а, вот это сразу то, что община, видела, вот. Вот все что община да, отвечает, потому что, потому что когда община не отвечает, и мы в какой-то степени... Нет, так она же, будет. Оля, смотри, она же подсветила ниже, видишь, на следующей строчке. Я просто да, да. но почему-то не, не читают ее, я не знаю почему. Не знаю. Ну, okay. просто чтобы два раза не пошли, теперь получается. То есть получается, еще раз, получается, что каждый человек, который говорит эту браху, он читает вот эту первую строчку, которая написана, потом после этого община отвечает точно такой же интонацией, да. а потом человек еще раз говорит ту же самую фразу, повторяя то, что говорит община. Да. То есть фактически одна и та же фраза с легким изменением три раза. Окей. Катерина Сективка. ты, sorry, Катя, Катерина Сыктывкар. Я благословение никогда не пела, поэтому я не запомнила интонацию. Вы не хотите читать? А интонацию не запомнили, просто вас нужно интонацию, да? Да, да uh -huh. yeah she said uh, i mean she says says that she has never been singing any blessings so that's why she's not sure that she remembers the tune it's okay it's, it's okay. okay whatever you have is good okay <laughs> <laughs> Баруха Доная изо Only one thing. Um, well, um, you don't need to say Adonai, Only once. Okay. You, я сказала пам, Мэйн? Ты не должна сказать дважды, Баруха, ты наем Баруха, а на мэйн. Ира, Ир, ты меня слышишь? Катя, просто смотри, Ир. Вот ты подсветила желтеньким, там где община отвечает. а Убери второе желтеньким, потому что это сбивает народ, и они читают два раза. А надо читать только один раз. Понятно, okay. смотри как бы. Сказали mm -hmm. два раза. Нет, нужно читать один раз, смотрите, это как бы... ну вы же не общий, вы читаете, проходят один раз, и дальше как бы, ну вроде как бы, типа, вам община отвечает, да? Ну, типа, предполагает. А потом, типа, вы повторяете эту фразу. А как я делаю это? один раз. Оля, давай, Оль, давай разыграем, типа, как оно должно быть. Давайте. Окей, давай Только давай я буду Мы сейчас, мы сейчас, этот самый, пробный, как называется. быть, типа? да. Марин, а кто в России будет Габаи? Я поняла, ты в Белоруссии, а в России кто будет Я не знаю, Наташа Бабаян. Наташа Бабаян, да, знаем какую, да. Привет. Короче говоря, вы с нами, вот Марина и Наташа, повторяйте вторую строчку, которая не подсвечена. כתורה ברוך את העולם ועד. לעולם ועד, דה. חרשו, פופטרי את ישראל מבול. שלא בלה את ספרי לפת ילונדי, בבו את התחילי ואנחנו נעשה את הקהל. ברחו את ה' המבורך. ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחרבנו מכל Амин. Great. That, oh. uh, the crowd yeah. in the Я почти um, yeah, I, <laughs> I, want, I just want to explain one thing, okay? Я хочу. вам. хочу объяснить вам одну вещь. Один Have an aliyah to the Torah, and I'm also reading. If I'm doing two, I don't say amen. Okay? Uh -huh. Смотрите, если у меня как бы аллия, я подхожу до муктори, да, и э, я от тоже и читаю истории, я не говорю амен. If I'm only saying the blessing, I also don't say amen. Или же, если я произношу благословение, только произношу благословение, я тоже не говорю амен. Но если я только читаю истории, отрывок истории, но я не произношу про, э, благословение, тогда я говорю «Амэн». И я добавила слово «Амэн» в самое начало отрывка, который мы читаем истории. So it sounds like this, for instance, if I'm reading the first Aliyah. Okay, then it sounds. Um, okay, uh, like this. Поняли, да? То есть как бы перед началом как бы самого отрывка, но Деппи добавила слово «Амон», то есть напеваете «Амон», а дальше уже свой отрывок. Да, это в случае, если один тот человек говорит, «Оля, okay. Оля, тебя ты подписываешь? но ну, я не знаю, у меня или…» Окей, я хочу услышать Марина Грефтсева. Ты хочешь петь «Блесень»? Так, теперь Марина. Марина. Mm -hmm. Баруха та данаеме ворах Баруха данаеме ворахале Баруха данаеме ворахале Баруха та дане ленуме лехалам но Марина, uh, uh, <laughs> Очень a few хорошо, Смотри, Марина, uh, отлично, но некоторые слова uh, ты произносишь неверно, да, там удаление или что. Wow. Хочешь повторить еще раз медленнее? могу, конечно, да, давайте. Окей, Просто не смешите, а более медленно и тогда так проще, чтобы верно расставить, как бы ударение, верно произнести все слова. Baruch, Adonai, am evorach le'olem ve'at. Baruch, Atah Adonai Eloenu melech ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'im ve'natan lanu etorato. Baruch, Atah Adonai, noten a Okay, great. Um, Marina, are you reading from the transliteration or from the Hebrew words? Марина, uh, вы читаете транслитерацию или слова на иврите? Транслитерация. Транслитерация. It's supposed to say I don't know if it's written there, but it's… It, it is definitely written, and also in the beginning it's «барху» beginning saying, et Bar – это «Донай». То есть в самом начале вы говорите «барху» – это «Донай». Смотрите, как бы там, вот видите, строчка вторая снизу. Ашер Бахарбану, Миколь Хаамим должно звучать. Ну, написано Хаамим, Ванатан Лена эль Я хочу сказать, что вы все очень большие молодцы, потому что на самом деле это нелегко. Это сложная работа. Окей. Okay. Спасибо. Um, Марина. Лиза, ты хочешь сделать, благословение? Лиза теперь следующая читает благословение. Хорошо. Всем привет. Извините, если но фоновый есть, но слышно. Хорошо. Great. Perfect. Super. Okay. Um, we have... Uh, Татьяна Ликхолет, дуюант, Лихолетова. Татьяна Лихолетова, если я не, я не вижу, Оль, ну ты если видишь, я просто вижу только несколько человек. Девочки, лайфхак можно с выключенным микрофоном подпивать участников, чтобы запомнить мелодию. Как звук включить? Нажмите на микрофончик. Вот Татьяна, Татьяна Лихалета спрашивает, как звук включить. Нажмите, у вас микрофончик перечеркнутый, а вы на него нажмите, и он включится. Ира, и... а можно вот первую, первое слово, оно звучит как барху, то есть там буква, буква Е. Ну вот, например, мы убрали. Ага. Да, да, спасибо. Окей. Okay. Um... I have, okay, so Tatiana is not doing now? No, um, uh, she she can't unmute herself. Okay, I mean, she's yes, asking how to unmute herself. She says she is right now going to settings and as soon as she unmutes herself, she, she can sing it. Okay. Um, she's muted, but she she's... Wait, so I can try to unmute her, wait. Yeah, okay. Um... If you do it. Ира, может ты можешь включить микрофон у Тани, если ты как -то, ты тоже соорганизатор. Сейчас попробую. Тут соорганизаторов тоже. целых три. Ну, Ой, вот, я я тоже Пусть пусти ее, пусти Таню. Я, пусти. У, у какой из татен включить? Таня Лихалетова, нашу... Лихалетова, которая. Ага. Okay. Окей. Таня, вы теперь можете включить? Вот. Слышно меня, да? Да, слышно. Да. Так, начи... начинать, да? Yeah, да. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh... Я окей. Барухет Аданай Амеворах. Барухет Аданай Амеворах Леолам Ваэт. Барухет Аданай Амеворах Леолам Ваэт. Baruch Ata Adonai Elianu Malaykh Aulam. Asher Bahar Banu Mikol Amim Vinatan Banu Et Toratoa. Baruch Ata Adonai Egnaten At Toratoa. Okay, Korakavod. Very good. Хорошо. Um, we have a few things. The first word is Baruch Hu. The mm -hmm. first word Baruch так, хорошо, последнее слово тора не торато торато в предыдущем предложении это but at the end но it's confusing it's um, can you try one more time? Okay. Так, еще раз, пожалуйста, прочитай, Натан. Барух эт Аданай Амевурах Барух Аданай Амевурах Лялам Ваед Барух Ата Аданай Элеану Малех Аолам Ашер Бахар Бану Миколь Амим okay. Винатан Лану Эт Торато Baruch Ata Adonai Noten At Torah Yofi, Karakavad, very good. Mm-hmm, very good, Okay, uh, the only word is Eloheinu. Mm-hmm, yes, uh, Eloheinu, not that present, okay. Elo Eloheinu. Okay, um, thank you. Um, I, I don't have the name because it's in Cyrillic, uh, so I don't know who I spoke to. <laughs> Не знаю, с кем я говорила, потому что имя написано ну, кириллицей буквами соответственно. Итак, это Татьяна. Татьяна. Окей. So who um, I have Tatiana one iPhone. Ufa, I don't know she, she pray, pray, who it я хола, что? Я хола, Татьяна, Татьяна написала, что за рулем говорить не может. Какая? Сейчас написала, что может. А, уже может? Mm -hmm. а. Yeah. Хорошо, что я не успела перевести. Okay. Могу участвовать сейчас, да, Татьяна. Споете, у вас так прекрасно получалось? Okay. So, so who's now? Татьяна, another, Татьяна. Окей, okay. We're listening. Так, слушаем еще одну Татьяну. Uh, Татьяна я... Гересимова. Что-то не включается микрофон. Татьяна Герасимова. Алло. Видимо, с Татьяной не получается, да? Я I mean, I mean, so okay. so... Марина? Марина, Марина? Или... Марина виду, okay. so... так. Марина будет, да? Ир, да, Марина, сможете спеть? Я уже. Марина уже спела. А уже? Это я убегала с ней в uh, это время. Наталья и Ольга, do you want to do our yoga bayot? Ой, да, надо, по-моему, тоже нам пропеть, поскольку я тоже буду выходить. Да-да, mm -hmm. пропой. -да, пропой. Okay, so Natalia is planning to sing right now. Okay. Наташа, okay. давай спой. Барух это даная меворах. Baruch oh. Adonai Mabarak Le'olam Ba'et Baruch Adonai Mabarak Le'olam Ba'et Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Esher Bacharbanu Mikol Ha'amim Ve'natamlano Et Torato Baruch no Adonai Noten Йофи, Нат, Наталья, Наташа вот uh, Очень хорошо, только первое слово, я не, я не знаю, ты mm -hmm. там что Да, okay. пер первый раз а второй барух. То есть сначала барху, а потом okay. Я уже Оля тебя перевожу с русского на русский на случай. Но Все молодцы, я понимаю, что легко запутаться, но все молодцы. Окей, Ольга, ты хочешь? Оля, а ты хочешь? Это я? Ну, наверное, ты, я не знаю, сказали вы. Ну, попробую, попробую. Давай, я просто не вижу никого, кроме yeah. трех. А, бархует одна, я в Баруха донаем и вырахлею лам вает. Баруха та донай и лухину мы луха лам. А шербахарбану мигольхаймим. Бы это рато баруха та донай. Но ты инха тура. Яфи, perfect. Какая-какая Очень хорошо, Оле. Окей. кто у нас там идет под знаком iPhone? Дарья, Дарья. <laughs> <laughs> <laughs> daria do you want to do the do you want to sing the blessing okay and i have another name here with cyrillic um, uh, that i don't understand who is it do you know Uh, и Дарби не понимает, кто это. Даша пишет, не включается звук. Сейчас я Даша попробую тебе включить звук. Uh, это iPhone? Кто? Да. Да, okay. Теперь я не вижу Дашу. Вот он, пришел. включился звук. Даша, ура! Yeah. Uh, so, so who else didn't sing so, it? Uh, Deve, as far as I understand, so Daria, Dasha is now singing. Uh, okay, uh, okay. Here, yeah? Daria, Dasha, yeah. do you want to sing? Are you with us? Dasha, вы Dasha, <laughs> <laughs> <laughs> Vid be so joking, it's like a like So, Dasha, okay. are you here? Are you okay? Okay. Uh, when Dasha will be ready, then then we will hear her. Um, who wants? I don't think we because hear... we're pressed for time. So we, it just yes. I think we should probably re read. Petyushka, не включается твоя Dasha here. Who's reading from the Torah? Okay, so Marina Mordukovich, can you start? Mm -hmm. so, Marina, which uh, I'm listening. Yes. Велеха между паций, шешани. Я вот у ваш вид. Еце, бахопши, хинам. И баль и ша, ууу, и в а, и что и мум и Мадонна и тенло и ша, в ялдало ваним оуу а иша, Диха, и ша вила деиха ие ладунеха Идеально. Марина идеально, прям. Очень хорошо. Большой. Баллон, Йофи, я. Йофи, кто Наталья, ты there is another part that i probably forgot to mention there is also the part of the gabayot when they call upon uh people to raise maybe i can um irina i will help you with the gabayot maybe is i want to to see who's reading natalia are you reading Натали, вообще. Ah, which... Наташа читает. Наташа, сюда отрывок. Прочитаешь? Имра, и не я дунеха, а шерло ядах выхвдали ам на хрии лоим шили махрах вывед ам, баам вы им ким меш вот тут я всегда забываю. Ах, Аванот, мишпат обонот, я селам, им и кахло, сутам. Ваоната, ло игра, ваим шлош эле, ло ясэм, лахвэа, ата хинэам, ин касэф. Okay, thank you, Natalia. Um, Спасибо, you? Natasha. Uh, I'm trying to understand here. Okay. Okay. Um, can, uh, can you start again from the beginning? Natasha, Natalia. Can Natasha, опять второй раз, начни, пожалуйста, ну uh, самого начала. Окей, okay. what I want you to ask, uh, to это okay? uh -huh. вот, а сейчас, делай, ну, как бы очень медленно, и говорит, если я услышу какое-то слово, которое ты неправильно читаешь, я тебе скажу, как его правильно произнести. Включила? Ну, да, уже включила. Я не пою, я читаю сейчас, правильно? О, она говорит, читай. Но я думаю, это предполагает, можешь и петь, лишь бы медленно. Хорошо. Имра, Адонеха, Ядах, Леам, Yadena Ve lo ele Lo Okay, great. Um, There's only, uh, I think, two words, okay? ВЫЙЦААХИНАМ um, Okay, Эль-Касев? Два слова только не Ну, как бы, так ты не совсем верно произносишь. Вот первое, Оля, спаси меня. Первое, какое неправильно? не правильно? ВЫЙЦАХИНАМ ШУСКОТАКОЕ. Что? Что? Мила первая, что вы говорите, не так? Я думаю, сейчас я не знаю, Маши я думаю. Кен, и Наташа. I I just, can you sing with me? Can we sing together for a Мы можем, Наташа, мы можем. Ты можешь вместе с Дебби Да, постараюсь имרא בعينי אדון אשר לו יADA וhevda לAm נח שליחו לAm למופר ב Vidduch ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' Спасибо, спасибо. Thank you. Um, okay. um, who wants спасибо, кора каводь. Судар, Рома. Наталья с оранжевым светором, ты хочешь сейчас? Так, Наташа, которая в оранжевом... Uh, Я поняла про меня. Oh, теперь если мы, мы ее будем видим, делать хорошо. два кусочка, то этот второй будет Дочкин. Uh, so she, she has two, uh, I mean two parts. Yeah, the okay. first one is hers, and the second one is do her daughter's. Okay. Тогда читайте Наташу свою часть, которую будете читать вы. Это вот Баруха, это я так понимаю, еще раз. Не, не знаю. Не, я так поняла, это истории, я которые не кусочек... Нет, нет, ваш, ваш отрывок. Отрывок, через... я так поняла, это отрывок истории, который надо прочитать. А, то, то, что, то, сейчас, то, что девочки только что пропели Наташа и Марина. Я могу его прочитать, но интонацию я еще никак не могу запомнить. Деваша сказала, что она может просто читать, она не может петь. Хорошо, Ничего, можете просто прочитать, просто посмотреть, правильно ли вы читаете. Uh -huh. Юмат. Очень хорошо. Есть несколько слов, которые я хочу подправить. Okay, I'm gonna read it very slowly. If you can read with me, okay? Uh, yeah, you with me. okay, okay. וasher לא צדד, וasher לא צדד, וה Elohim וHa Elohim ינה ליהדוך, ינה ליהדוך, וסמתי לך מקום, וסמתי לך מקום. אשר ינוס שמה, אשר ינוש שמה. וְחִי יָזִיד וְחִי יָזִיד יִשׁ אַל רְאֶהוּ יִשׁ אַל רְאֶהוּ לְחֹרְגוּ לְחֹרְגוּ בְּאָרֶם בְּאָרֶם מֵאִים מִזְבְּחִי מֵאִים Can I hear you now? You, only you. Теперь только вы. Маке иш, вамет мод юмат. Вешер лот веха лохим и нах леидо, леха, маком шамах. Ish al Rehu Le Gorgo Orma Ish Lizbehi Lamut. Okay. Um, Debbie, Debbie, uh, wants to uh, try to sing Torah, her, her portion. Yes, yes. One one second. Just um, um Natalia, the fourth word before the end is me'im. Наталья, uh, четвертое слово перед, uh, четвертое мы им okay? <repeats> mm -hmm. ah, okay. okay. okay, uh, ⁇ Мы им и не мы ищ. Не мы ищ, а мы им ⁇ Я так написала, я исправлю. Окей. Окей, хорошо. Кто следующий? Катерина. Катерина? Лиза, после, Сначала Катя, потом Лиза. Ахарти это это ведь а Okay, Yofi, um, it's very, very good. Thank you. Watching, um, And the. Where it says "v'ratza adonav et ozno," so you said "v'ratza et adonav et ozno. So it's a little bit confusing, uh -huh. okay? Uh, смотрите, uh, немножко Okay, but very good job. Thank you very much. Okay. Um целом Okay, Lisa, do you want now? Ah, Lisa, теперь okay. вы. Yeah. Wait, we lost. Okay. Хорошо, oh. And she says she she she's not sure she can she can sing it compl completely Everything correctly. It? Yeah, but she will Everything? try and do okay. her best. Amor, Агавчи, эд-адонай, ишти ло, овши, адонав, о эль вераца, адонав, в имкор и ищет битву леома кецет окей, йофи, лиза Bihipta Leam Nohrim Lo jimšol le mohram Biviktovah Bim Livno Um, I think it's a little bit confusing. It's not the Olas that no haluka she sent So Lisa, we learned a little bit more. the the fact is that. Uh, Lisa's, <laughs> part... Okay. Okay. Beside. Okay. Okay. Um Lisa, can you can you read with me? I will read very slowly. Can you can you read together with me? Okay. Lisa, proчитаy in Mr. Snychite. Okay. But I want to hear you. Open your okay. Я не могу слышать Лиза. Лиза, вас не слышно. <laughs> Может кто-то еще успеет прочитать? Еще последний шанс. Если Лизу не слышно, э, так, Давай Лиза не давайте я попробую, Марина. Лиза, okay. can we start Да. Эд Адони, Эд Исти, Бе-Эд Бадан, Ло, Эд, Коффи, Вехи-Гишо, Ло, Адона, Элха, Элха,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 Ло, и те, Луимшол, Ле Мохара, Бевикдо, Веймли, Яден, Кимишпата Батто, Яса. Окей, хорошо, Лиза. Хорошо, Лиза. OLA, אתה רוצה אולי לפתוח את התמישג ימ ימאי ישראליות? ואני שאלת כמה דקופו? רק לסהימתה? אני אכולה בהגדולה, אבל מתי בא רקדת צרופי? כמה еще у нас осталось человек? Я так понимаю, у нас сейчас семь по израильным времени нравится зум с нашими участницами. Марину вот. последнюю, она хотела одну прям Марину. А, еще одна, да, окей. Одна, тогда, okay. одна so, Марина. Я жду. Один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, один, где? Маке и швамет, мотиомат, вашер лоцадах веха, элохим инах, леядо весамти леха, маком ашер, янус шамах, вехе, Язид Иш элехейну, лехего веомах. Me'im Okay, very good, Marina. Very good, Marina. Marina, I want you to, um, I want to read, okay, for one, with no singing, okay? I will say one word, you will say the other word, okay? Uh -huh. uh, Okay. Okay. Make. Ish. Vamet. Mot you mat. Okay. Now you from the beginning of the sentence. Make ish vamet mot Very good. now uh, I'm I'm word in your word, okay? опять я слово vacher va l' çaadaohim inadoado ve petit de petit les ma comme ya nous Shama. Shama. Okay. Uh, from the beginning of the sentence. <laughs> Shama. Shama. Yofi. Very good. Okay. Last one. וְחִי יָזִידָהּ וְחִי יָזִידָהּ יִשְׁחַלְתָּ אַל־רְאֶהוּ אַל־רְאֶהוּ לְהַרְגֹּה לְהַרְגֹּה וְאָרֶם וְאָרֶם מֵאִים מִזְבְּחִי מֵאִים yofi very good from the beginning of the sentence ve okay very good i'm saying it one more time okay the last sentence ish <inaudible> <inaudible> ВЕХИЙЯЗИД ИИШЬ АЛ РЕЕХУ АЛ РЕЕХУ ЛЕХОРГО ЛЕХОРГО ВЕОРМА ВЕОРМА ОРМА, ты ОРМА а, буква music? А теперь можете это пропеть с мелодией? Да, попробую. Shall try. Мот юмат ва ваха веха Элохим ИНАХ нах леядо висамтии леха маком АШЕР шер Янус шама вехе язык иш лену лехого в орма миим mizbihi tigahenu l'amud. Very good, very good. Um, uh, okay. Um, uh, can you ask her if she's uh, reading from the Hebrew or does she have transliteration? Uh, I think transliteration. Yeah, transliteration. Okay, okay. So I just want to say something it's a little bit confusing um, when a word ends with a hey, I mm -hmm. don't know how it's transliterated. Um, maybe it in Cyrillic letters it looks like a hat. I don't know mm -hmm. uh, uh, usually is it like a hat or no letter or it's like no when when a like no word letter. ends with a hey it just means that the the last uh, con um, consonant is ah. И на, та на, it is not pronounced, yes. It's not pronounced. Да, no. yeah, смотрите как бы, то есть когда слово заканчивается на, ну, латинское H, ну х, да, типа как бы оно не произносится, то есть там. Laino. Ну, да, ну или заканчивается no, в конце, вот там не, не Laino, is... а именно последняя, ну она имела в виду, что в конце последняя буква есть H usually when the hey is at the end of the word it's like putting um an a at the end of a word in english mm -hmm. so it's not pronounced yeah different from Eloheinu. that's for you it's usually it's gay ge", right mm -hmm. is herzel", but Eloheinu, it's, yeah but it's hey Okay, so it's a little bit confusing, maybe it can be helpful, I don't know. Yeah, um, no, um, Irina, do you want to try and meet um uh, better? I don't know. I don't know if I'll be free no. next week, but what I suggest is that if we have another meeting, if you want, um, we, will, we will discuss it because Okay. That we'll discuss okay. it with you because all are waiting for you now. In, I know, I know, end. but I just want to say this, Irina. Uh, please give my phone number to. Oh, thank you women. so much. Okay. Thank you so much. And any woman that wants to send me. Uh, to record herself mm -hmm. by WhatsApp да. Девочки, все, ну для всех как бы, Деби uh, оставит свой номер телефона Ире, и потом каждая из вас, кто, ну любая, скажем, там, кто захочет, uh, ну, например, через WhatsApp, да, uh, сделать голосовое сообщение, записать свою, скажем, как вы напиваете эту мелодию, вы ее сможете отправить, она поредактирует потом и okay, any other Самое важное, чтобы должны понять, вы не там, типа, я здесь, я готова помочь. Спасибо огромное, hey. Дебю, за, uh, за thank, thank порог, you, Debbie, спасибо, спасибо, спасибо. Я ухожу. Огромная, Галя, спасибо тебе. Ну, всегда, всегда возвращайся, всегда. Да, да. Всегда да. возвращайся. Все. Девочки, всем спасибо, папа. всем хорошего спасибо. вечера. Телефон Дэви скину в чат сейчас наш. Так что можете лично с ней общаться. Спасибо. Большое. До свидания. Пока. Спасибо. Ну, по -по потренировались, как говорил, с лором, да, повторением опечения. Тем более да. с профессионалом. С большой буквы. Да. С большой буквы П. Натали. Профессионал. Хотите, я вам анекдот расскажу на эту титул? Вот он, появился. Я а не остался. Ты говори, Юрий, я тебя слушаю, пока мы еще не выпустили. Подожди, у нас запись идет. Подожди, дай я запись остановлю.